Меня зовут Александр, я приехал с Алтайского края. Про территорию инвестирования узнал ВКонтакте, подписался, то есть друг у меня знакомый, друг знакомый, он был подписан ВКонтакте, то есть мне порекомендовал, и я подписался, сделал запись, идут рассылки, довольно мне нравится, интересно, то есть информация, которая поступает, очень полезная. И довольно таки для меня познавательное, но основного такого инвестирования, скажем, нету. Да, депозиты, то есть, так сказать, какие-то мелкие, я их назову, да, инвестирования, там, 6-10 процентов, вот, они существуют, но то есть из сегодняшней встречи, то есть я на встрече этой впервые, на показала, что свободные деньги можно не только сохранять, да, под 6%, которые съедает инфляция, но и, соответственно, использовать их для получения пассивного дохода. То есть если есть какие-то изнач... вложения, да, есть какие-то сбережения, то есть за счет них можно кредит сделать как инструментом, добавить и уже создавать какие-то пассивные доход за счет, за счет даже тех же криптовалют очень интересно за счет доходных домов за счет доходных квартир ну и многое другое что в принципе мне еще придется узнать у территории инвестирования масса впечатлений очень эмоционально то есть много, то есть если говорить из того, что это в принципе игра, то заглядывая в сторону жизни, то получается жизнь тоже игра, да, и то, что мы сегодня играли и многое узнали в том, что какие инструменты есть, как нужно правильно себя вести. То есть, как кредитоваться, то есть, где пассив, где актив, расходы, доходы, ну, то есть, и многое другое, то есть, это ты должен понимать, что это нужно играть просто в правильную игру, и ты должен иметь пакет знаний. Ну, вывод я сделал такой, что зарабатывая деньги определенные, нужно их, конечно, инвестировать, создавать пассивный доход, это первое, то что... Накапливая всю жизнь деньги и никуда их не вкладывая. Они просто лопаются, как пузырь. И все. И ты остаешься либо к пенсии с этими деньгами, с которыми ты не знаешь, что сделать. Да, либо ты создаешь свой инвестиционный портфель, свой, свой пассивный доход. И уже наслаждаешься всем своим пассивным доходом. И всем, что ты наработал за все это время. Рискуйте. Нужно рисковать, в первую очередь, рисковать, но еще большой момент, нужно посоветоваться с теми людьми, которые прошли это, то есть тот, кто уже ошибся, создал инвестиционный портфель, либо участвует в инвестировании, он уже многое прошел, создал, сделал свои ошибки, то есть, и нужно, конечно, рекомендации выслушивать. Общаться с этими людьми, чтобы, конечно, на своих ошибках ты учишься, но лучше их не совершать. Но лучше сделать так, чтобы тебе уже предотвратили ваши твои ошибки, и ты уже сделал шаг вперед. Не, не шаг, а даже два.